Дорогие друзья, рады приветствовать! С вами Инвестиционный центр «Павловы и партнеры». Сегодня мы спешим поделиться с вами приятной новостью. Совсем недавно, 9 сентября 2020 года, в Москве прошло масштабное и интересное событие, а для нас еще и очень значимое. Основатель нашего инвестиционного центра Юрий Павлов получил премию «Человек года 2020» в номинации «Инновация приобретения недвижимости со скидкой от 50% на аукционах». Как вы уже знаете, наш инвестиционный центр является лидером в сфере торгов и аукционов по банкротству. Мы занимаемся торгами уже более 12 лет, с 2008 года. Юрий Павлов не просто основатель нашего центра, но и известный эксперт в области продаж и переговоров. Нашими клиентами за эти годы работы стали Сбербанк, Коммерсант, Деловая Среда и сотни других компаний, больших и маленьких. Мы часто выступаем в качестве приглашенных экспертов по торгам на телеканалах и в других СМИ, и даже на конференциях правительства Москвы. Нашими учителями в свое время были такие личности, как Джордан Белфорд, тот самый Волкс Уолл-стрит, Дейв Ван Хуз, поставивший рекорд по продажам со сцены, Пью Селик, основатель НЛП. А сегодня наша команда передает свои знания вам, нашим последователям, адаптировав их для российского рынка. Мы очень гордимся тем, что наш труд получил заслуженную высокую оценку. Мы и далее будем продолжать обучать вас самым инновационным, самым выгодным торгам. Мы будем рады продолжать для вас рубрику «Вопрос-ответ» в видео и аудио формате. Мы искренне желаем вам финансового благополучия и успеха на торгах. До встречи в следующем выпуске!